На, две, на дворе 2084. Если бы мне тогда сказали, что превратится, во что превратится мир, я бы не поверил. Все началось на с Бога какого-то, болезнь перехода. Заправая эпидемия, которая захлестнула мир, уничтожив тысячи аугментированных людей. Мы дорого заплатили за манипуляции со своими телами и мозгами. Затем началась война. Большая война. Великая децимация. Восток был уничтожен Западом, Запад был уничтожен Востоком. Приграли все, за исключением Херона. Корпорация захватила власть и основала Пятую Польскую Республику. Империя ЛДЖи, построена на крови и пепле. Не осталось никого, кто бы мог бы дать им опор. И все-таки мы выжили. Так и повелось. Богатые становятся еще богаче, а бедные гниют заживо в своих трущобах, отчаянно пытаясь найти способ бежать от реальности. Они боятся меня. Корпоративное орудие угнетения. Отвратительная пиявка, которая проникает в ваши сны и питается вашими страхами. Если не помнишь, если ты забудешь, вот тогда они позвонили мне, чтобы установить с тобой связь, сбор доказательств, чтобы добраться до содержимого самых потаенных уголков твоего мозга. Меня зовут Даниэль Лазарский. Я наблюдатель. Обсервер. Вот так вот. Всем привет, дорогие друзья. Вы находитесь на канале GoPlayGames. С вами я, София. Сейчас я на на займусь настройкой сайта. блин, сайта. Все, настройкой игры. Потому что я ее только-только запустила. Тут, тут же что-то понеслось. У меня благо стоит заранее запись. Поэтому сейчас я вот это вот все вырежу и вот по пойдем дальше. Так, все, возвращаемся. Новая игра Угра. Новая угра. Начинаем новую игру. Обсервер. Настроила графику, настроила, то все, 5 10, немножечко уменьшила чувствительность мыши, нажмите левую кнопку мыши или пробед. Прод... для хорошо, хорошо, хорошо. Я когда-то в нее играла, но я не дошла до конца, я не помню, по какой Лазарский. причине я остановилась. Лазарский, вы там? In, Лазарский. Ответ, Лазарский. Лазарский, вы там? За объект, обед Ага, сюда Да, я здесь you okay there? С вами все I'm в порядке? Я уже пять минут, не могу до вас дозвониться I'm fine. Со мной It все хорошо Наверное, просто вздумаю Выспитесь в аду Как дела с положительных... Э, с, well, с, с чего? Ну, в общем, пока еще не проверял А так и не скажешь а -ха -ха. Serious, Я серьезно, Дэн, да. ваш сигнал распознается повсюду Вы уже приняли лекарства? -а, а, сейчас, подождите, еще чуть-чуть меньше чувствительность Так, не беспокойся. Приму через минуту Примите лекарства сейчас day. же? Вы нам нужны в, да, в хорошем состоянии Так, нажмите среднюю кнопку чтобы... Хорошо, нажимаем так, я так понимаю, если все красное, если оно все такое. Ну, а -а -а -а -а -а -а -а дед, no, no, mm -hmm. yeah. little... с таблетками такой себе баловаться. Ну вот, так уже лучше. Да. Не хотел себе испортить. Только представьте завтрашние заголовки. Еще одна пиявка превратилась в Берсерка. Не стоит так говорить. Just... Это ведь просто... На-на. Yeah. Так, я надеюсь, со звуком там да, все нормально. Очень надеюсь. Сейчас, подождите. Сейчас, где мой ОБС? ОБС! Подождите. На всякий случай я вам сделаю мужику погромче. Даже вот так вот. Должно быть нормально, слышно. Хорошо. Надеюсь, меня перебивать не будет. Так. Мне нужна... А, мне не нужна нянька. Есть работа меня? Зачем я вам? You просто проверка, ли нужно ехать в центр? No, да, нет, просто no проверка. Не осталось кого допрашивать. Звучит скверно. Yeah, да нет. А, а, да, все довольно неплохо. плохо. Взрыв снял полкварта. Пожары еще не потушили. Там повсюду славяться мародер. Мурда... А, мордобороны, мародер. То есть заметаю следы. Курс, что ты с Этот канал находится под дверью. Кто это? Как и получилось к этой частоте. Адам? Да. По крайней мере, то, что осталось от меня. Папа. Что случилось? Where, where это было все это время? Подальше от тебя. Забавно. Я думаю, после столько лет easier. мне будет легче слышать твой голос. Но я ошибался. Really on, Adam, Адам, не начинай. Ты понимаешь? Really я всерьез верил, что смогу you know? это... Провернуть. Я был так близок к успеху, Мы к тому, so close, чтобы изменить мир. И сделать нас свободными. А теперь не free. может быть, чтобы все это было зря. Это не важно. Скажи мне, где ты? И я приеду с тобой. Shit. Блин, Dad. папа! Хоть раз в жизни. Life, просто выслушай меня. Что бы ни случилось, ты должен помнить. Ты это контролировать не можешь. Адам, ты меня слышишь? Ты еще There's там? Адам? Поклятие. Пап? Dead. Пап? Матриарх, Матриарх покажи идентификатор аб абонента. No. Показываю. Грабинский? No... Что-то новенькое. Матриарх, Матриарх определяй, отцепь последний call. вызов. Среангулирую. Нужно. Местоположение хан... определено. Доходный дом. Район класса С. Как же так, Adams, Адам. That's... Ну бы, как низко ты пал. Что мы поедем? А, точно. Мы же не едем. Мы никуда не едем. А ч низко пал? Fucking... Тож, порезвимся. Надеюсь, вас это не глушит? А может и глушит? Я просто слежу за бегунками, смотрю, что там со звуком. Насколько все плохо или насколько все хорошо. Журнал исследований обновлен. Хорошо. Привет, братан. Эй! Здрасте. Нужно уходить. Полегче же лезя. нужны проблемы. Блядь. Да. Нет. Yes. Я не живу town, в этой выгребной яме, если вы это имеете ввиду. State Что вам Здесь нужно. Так. Импланты консьержа. Навещаю. По работе. Ну, дайте по работе. Я веду расследование. Полиция TBD. Кракова. State Что вам business. здесь нужно? Мне нужен один из ваших жильцов. Жильц? Имя? Так, мне нужен uh, Грабинский. Грабинский. Грабинский. Леон Грабинский. Грабинский. Жилец. Mm. Квартира 07. А, Первый этаж. Mm. Через внутренний двор. Mm. Downs повернут направо. Court, повернут налево. Прямо. Повернут направо. Право, лево, right, прямо, right. yeah, право. Да, я понял. Назад, вперед. Спасибо дверь открыть. О, пошли. Че? Полимат 31А. Ультрасовременный голографический дисплей позволит погрузиться в виртуальную реальность. Мощный процессор справится даже с самыми сложными вычислениями. Кинетический интерфейс обеспечит максимум удобства и эффективности. Так, окей. Левая кнопка мыши, чтобы толкнуть дверь. Так, это закрыто. А, -а, а Это как в этом самом. Короче, опять же таки, возвращаясь к слоям страха, это просто вот взять. И attention, attention, Внимание, граждан! По всех району класса СЭТ начинает комендантский час. Оставайтесь в квартирах, и наслаждайтесь выбранными голографическими развлечениями. Благодарю за понимание. Ух oh, ты! Я уже забыл, как тут это Такой себе. Развлечение это все! Ну, у меня, короче, был выбор, во что играть, я не знаю, там, Сити Хоррор. Так, ну он мне сказал направо, а это татушка какой-то. Смотри, тут еще ничего нету. А, а, или есть, или нету. Нету еще. Тут ничего нету. Здесь ничего нету. Нигде, вот этого значит, получается единственный заход. Ну, давайте. Так, первый этаж нам нужен. Получается. У меня как сказал, направо. Ну, закрыто. Эта дверь открывается. Закрыто. То есть нас пока ведут. А я бы пока вот сделала сейчас все-таки управление. Не то. эй, -эй. Настройки. Блин, а... А, пою же мать! Управление. Или в геймплее это, давай что. Каждый раз забываю. Вот так вот. Еще помедленнее сделаем. Да, а что ты фризишь-то? А? Скажи мне, пожалуйста. Так, он сказал, направо. Налево. Прямо. А какая квартира? 007? Или 005? Я правильно пришла? 004. А, подождите. Идите, тут все. Может сюда? 01, 03, 05, 04. Откуда я пришла? Я заблудился уже. 08, 07. Вот сюда мне, по идее. О, черт! Они пришли, умоляю, помоги! Мы можем шкаф двигать? Неплохо! Адам? О, Боже! Накрыла накрыло хорошо. Внимание, уровень нагрузки перевышен. Пульс нерегулярный. Ну ты чё, ты же вроде бы старый, хлоп, старый за... Выполняется бедень слабого успокоительного. Диспетчер, это Ложанский Номер жетона 65621О. Меня кто-нибудь слышит? Чудесно. Охрененно просто. Okay, Хорошо, да? Может быть, это и не он? Not... Не обязательно, not... что это он. А, он подумал, что to... это его сын. Эффективно функционировано... Функционирование восстановлено. Это Лазарский. 65621О. Изучаю место преступления чтобы включить электромагнитное зрение но нужно проверить компас для... жертвы, может он с кем-нибудь е а сколько тут всего И держите правую кнопку мышку чтобы проанализировать а вот, вот так вот да но с чего нужно с чего-то нужно начинать так имплант компас пропущенный вызов Тридцать три гермес 3345 Потребительское устройство связи предупреждения, обнаружена незаконная модификация, глубокое шифрование. Тут что-то еще, есть, смотрите. -ка. Это что? Жертвусами микшер идентификатора. Идентификация, невозможно. невозможно. Черт. Типа его невозможно распознать. А 6 миллионов вольт, видимо, недостаточно. То есть он отбивался, да, я так понимаю? А мы можем так подходить? Что нет? Мы не можем... Вы нажмите кнопку, чтобы включить биологическое зрение. Край срезан ировний, значит убийца крайне возбужден. Голову удалили уже после смерти. Возможно, ее забрал убийца. Мотив не ясен. Мотив. Идентификация не выполнена Время смерти, около часа death. назад До того, как он ago, позвонил мне Так, кровь Homo sapiens Уже неплохо Совпадение не найдено Внаруженные загрязняющие вещества не удалось извлечь кримиалистические данные. Что ты? Кто ты, чувак? Это что? А, это эта самая дубинка. Так, как отсюда выйти? Ага, электродубинка. То есть мы не, не знаем, кто это, что это. А, нет, мы можем двигаться, смотрите, все-таки можем. Вот Сопутствующий ущерб Или уничтожение улик а, Сервер облачной станции На заказ Совпадение не надо Обнаружила структурное повреждение just... Ой -ой -ой. Так, погнали дальше Что еще есть? Так, это мы уже осмотрели, да, получается Вот эту всю штуку Что еще есть? Тут еще какая-то кровь. Не, не можешь осматривать. Ты... Напечатано на настоящей бумаге. Не ожидала тебя такого архаизма, Адам. 1984 года. Надо, наверное, запомнить эти цифры, я так понимаю, да? Ладно, биологическое зрение. Что это? Процессор. Царей 7. Так, на это ты не смотришь, короче. Тебе по болту. Что это? Открыть шкаф, я так понимаю. Опачки. Опачки. Подождите-ка. Так. Ага. Ну, давайте сначала вот это вот осмотрим, что у нас тут. О-хо-хо. Так, это биологически. Это нам, нужно. нам нужно вот это вот. Техника, материнская плата. Так, окей, Что еще? Вроде, вроде ничего нету. Что такое? Диски какие-нибудь, что-нибудь еще есть. Так, ну тут мы вроде бы вот э, возле тела все отскани отсканировали, да? Тут я помню, что нужно быть внимательным. На все обращать внимание. Вот, что-то нашли. Биологическая какая-то херня. А, запрещенный препарат 45F, также известный как корм. Ты не притравился бы к этой гадости. Так, 25 грамм. Незаконное психоактивное вещество. Корм. Зашибись. Еще что-нибудь тут есть интересного? Ну-ка, открыть. О, что-то есть. Что это? Голографическая рамка. Ну, ты больше ее осматривать, нет? Там вроде что-то изображено. Ты сможешь понять, точно ли это он или не он. Ну, как точно. Предположительно. Тебя мало интересовали stuff. такие вещи то есть ты потихонечку приходишь к выводу о том, что это не твой сын, и все должно быть хорошо. Там вот дождь такой начался бешеный за окном. ух. Надеюсь, вам это не слышно ничего. Так, интересно, интересно, интересно. Что тут еще может быть? О, что-то есть. Ну-ка. С какой стороны мне подойти-то? Куда-то туда уходит. Еще туда. Так, подождите. Обождите. Так, какой 1983? Подожди, какой там год у него был? Еще, Или 87? -й? 84, -й. господи. Везде мимо только предположение, все и все мимо. Так. 1984. Ну вот. Это что, хирургический какой-то стол? План, план. Так, я не наступлю на труп. Где он там? Да похер, я уже, наверное, по нему походила. О, тут что-то еще есть. Нет. Так, подождите, выключить. О, что-то интересное. Так, это что? Корпорация Хирон. Высокий уровень допуска. Вроде не поддельный. Но срок здесь, истек. Адам Лазарский. Это типа вот карточка его сына. Марочка. Нехило так-то. Ад в центре города. Трагическая случайность или атака повстанцев? Так, они знают... Я знаю, что ты занятой человек и все такое прочее, но нам нужно поговорить. Срочно! По-моему, они следят за мной. На этот раз по-настоящему я почти уверена, что вчера кто-то шел за мной до дома. И сегодня я видела этого странного парня из окна. Он просто стоял там. Если ты не можешь гарантировать мою безопасность, то я выхожу из игры. Мне и так проблем хватает. Р. Осложнение. Пока наш маленький ослик тащит повозку, не беспокойся, я с ней справлюсь. Она не такая, как мы. Она понимает, что влипла по уши, и это ее ужасно пугает. От простого ума нельзя ждать слишком многого. Ты, по... К... Ты пока сосредоточься на своей работе и оставь человеческий фактор нашего проекта мне. Успокойся и сохраняй концентрацию. Помни о награде. П.С. Рад, что тебе понравился экземпляр. Мне кажется, в нем схва схвачена суть того, чего мы пытаемся добиться. Так, мы можем это как... А, мы можем... это. А, в центре города трагическая случайность для атака повстанцев. время службы все еще работают на месте происшествия после чудовищного взрыва, который проделал друг в некогда безмятежной деловой части Кракова. Насколько сейчас известно, взрыв произошел в центре исследований и разработок корпорации Хирон, а, Хотя краковский полит... А, Краков, Краковский, наверное, да? Хотя Краковский полицейский департамент и сотрудники корпорации совместно провели поисковые работы, спасательным командам, прочесывающим место трагедии, еще предстоит найти выживших среди обломков. Точное число погибших пока не установлено, однако, согласно нашим источникам, никто из выс высокопоставленных лиц корпорации Херон в этом происшествии не пострадал. Что касается причин взрыва, первые сообщения указывали на сбой в работе реактора. Однако один из руководителей корпорации, пожелавший остаться неизвестен, поделился собственными соображениями на этот счет. Мы пока ничего не исключаем, но во всем этом больш большими буквами написано «террористы». Именно такая жестокая и трусливая тактика отличается антиреспубликанских повстанцев. Отличает, да. Вскоре мы сделаем официальное заявление по данному вопросу. Если за это злобное так и действительно стоят повстанцы, их цели оста остаются загадкой. Центр проводил гражданские исследования, сосредоточенные глав главным образом на разработке новых и усовершенствованных нейронных связей и других потребительских продуктов. Какая бы третья сторона не была вовлечена в происшествии, ее единственным стремлением, похоже, было посеять хаос и разрушения, телить страх в сердца широкой общественности. Напротив, высказать свое мнение, инспектор полиции Роберт Пикула отреагировал немедленно и строго, Водители корпорации Хирон оказывают полную поддержку в этой ситуации. Затем он удалился в патрульную машину, явно потрясенный сегодняшней трагедией. Мы будем держать вас в курсе дальнейшего развития событий. Так, поврежденные данные. Они, я так понимаю, все поврежденные данные. Так, программы. От... Я деактивировал охрану системы квартиры. покидая место преступления. Так, открыть ворота. А это выход окей что еще тут есть ну-ка расскажи мне а, персональным компьютером так ну заказов недавно да да да да, -да. не лицензированные по ха, ха ха ха ха ха ха ха так а где выход кстати а вот тут вот. Вс. Йо, все, все, все. Ну, типа, мы тут все закончили, да? А это что? Эта панель накрылась, должно быть, сигнал подается, откуда ты еще? Мы должны найти, откуда и подается сигнал. Ну, пойдемте прогуляемся. Что-то здесь не так. Но ты ещё жив, я знаю. Это он, типа, про сына. А, это типа ну, на двери, да? А панель Голоком. Опять не летит модификация. Эй, эй, эй. Опа. Внезапно. Крылца бежит. Ай ты, пол? Господи, что происходит? Что произошло? Дверь закрыта. О, открытая дверь. Я надеюсь, вас не отглушило там, кстати. Потому что Эй, это юна. было громко даже для меня. Эй, вы подойдите сюда, скорее. Что тебе? В чем дело? Что это за блокировка? Это эпидемия? Случилась вспышка? <coughs> Нет. А, вот так же. Скорее, просто like. неисправность. Если бы это было заражение, вы бы тоже так сказали, правда ведь? Чтобы держать нас в столе, пока не придут, чистильщики. Ой, нет, они идут за мной. Я не хочу умирать. Успокойтесь, никто за вами не. Идет. Псих. Ты со мной не поговоришь? Ч такое? О, я могу их все просканить? Тут и лицензия. А тут? Тоже лицензия? Ну, смотри, если что, я слежу за тобой. Нужно запомнить, вторая квартира. Псих. KPD? Полиция Каракова. Я должен задать вам несколько вопросов. Вы что происходит? Мой Не могу найти сигнал. Здание здания активирована блокировка. Внешняя связь отсутствует. Вряд ли с этим можно что-то поделать. О, дерьмо. Кажется, проблемы серьезные. Так, э, вы хотели что-то спросить? Так, жилец из квартиры 07. Вы знаете, кто живет в седьмой квартире? Седьмой? Я не знаю, что вот там вообще кто-то живет. Вы знаете, когда связь починить? Не то чтобы это очень это важно для меня, просто, для меня просто, просто мне нужно знать. Не уверен, что кто-то знает о блокировке здания. Это может занять некоторое время. О, oh, oh, нет, то есть... Конечно I mean, же, все sure, в порядке. Просто, ну, знаете, внезапно just, квартира сделалась you know, такой крошечный, Потом у меня приступ к like клаустрофобии. здесь... Здесь очень жарко. Я ужасно вспотел. I, I, Просто глубоко вздохните. Все будет хорошо. Конечно же. А я почему же все должно быть плохо? Я, просто, я просто буду здесь. И подожду, пока все починит. А вы можете поговорить со мной еще? Так мне немного легче. Так. Что вы можете мне сказать? <звы> ну, хорошо, о чем вы бы вы хотели поговорить? Well, <звы> а блин. Yeah, ну, вы знаете, Гигант Горс сегодня дрался с убийцей Кромером. Вы это знаете? Не очень, но вы, похоже, фанат. Конечно, я не знаю, кто из них победил, ведь проектор вырубился. Почему у меня трясутся руки? Так, вот, предыдущий блокировок. Вы давно здесь живете? О, ну, наверное, уже где-то 7 или 8 лет. Раньше блокировки случались? Um, so. uh, да нет, наверное. Я не помню, что мой проектор вообще когда-либо включался. Oh, okay. Ну хорошо, uh, я understand. понимаю, и no ничего problem. страшного, я просто just... погоду здесь, один, я действительно начинаю oh. потеть, как свинья. Really like <laughs> Но он там просто уже других вариантов нет. Счастливо оставаться. О, еще одна дверь открою. Я уже успела заблудиться, если что. Это, я так понимаю, один из разработчиков в туалете. А, простите, сэр. О, карта. Зашибись, карта. Я, я ага, возле третьей, третьей где? А пятая вот тут. Пятая. зубом Пятая и четвертая как раз таки, да? Да, я тут была. Это никак не, не вскрывается, не открывается. Ну ка, ну, оставь к лицензия. Ну ладно, а тут. И тут, Ну-ка. Полиция Кракова. Оставь а от меня, мужик! У меня есть оружие, и я не побоюсь его использовать. No, не боюсь. А теперь down. успокойся. Я Just просто нужна кое-какие ко ответы. О, oh, oh, я знаю, как вы добыв... добываете свои ответы. Мне нечего тебе сказать. Окей, запомню. Тут, тут нам не рады. Так, туалет, да... Mm, это у нас, получается, если мы пойдем туда, там, шестая. Так, это у нас не открывается. Это что такое? Ничего, лампочка. Лампочка. О! Спасибо. А тут? What? What do you want? God, minute, sir. Сэр, у вас алет минуты? Я из полиции, Кракула. Oh Господи, они здесь! Чистенчики здесь! Here. Ну а ты думал. Так, а тут. Hi, Привет, and это Том. Hey, надеемся, у вас выдался dead. изумительный oh, день. очень надеемся. К сожалению, у нас right нет сейчас дома. Ай-яй-яй. Но вы можете оставить сообщение после сигнала, и мы обязательно свяжемся с вами. Да вернемся. Ура! То oh, есть. I mean... <laughs> <laughs> ну проверим на лицензию, если что штрафом выпишу Так, обнаружена лицензированная модификация Не открывается Довольники. Так, а тут мы были, да, получается? Да, мы отсюда вышли, все Так, а с этим мы болтали? Ты его сломал. Нет, это ты его сломал. Нет. Да ты заткнешь, Сик, наконец или нет? Я здесь пытаюсь разговаривать, я слушаю, что вам? Вы знаете, кто живет в седьмой квартире? Папа Томми у меня ворует. Заткнись, ябита. Я, кажется, сказал вам заткнуться. В седьмой, да? Нет, не могу сказать. Я его не знаю. Хорошо, значит, это все-таки. Ну да, я видел его пару раз, может, я что-то подзабыл. Может при примерно описать его? Возможно. А зачем вам? По работе. Просто ответьте на вопрос. Больше меня не увидите. Так вот когда. Почему вы не выйдете, Рэй, сами себе не поговорите? Так, вы можете его описать или нет? У меня же нет времени найти игру. Хорошо, хорошо, хорошо, молодой, молодой лет. лет. А, молодой а лет примерно, 20 с чем-то. Еще что-нибудь? Нет, у меня не было возможно его хорошенько разлететь. Среднего роста, среднего телосложения. Он был просто всегда на чеку, понимаете? Что-либо подозрение? Вы не видели ничего подозрительного возле дома? Быть может, здесь слонялись какие-то незнакомцы? Нет, меня мало умолнуют другие жильцы, большинство из них просто горстка неудачников. Ты такой глупый, нет, глупый, как uh -huh. ты. Нет, намного глупее. Да заткнитесь уже! В отличие от вас, успешных, уважаемых граждан, а то, к счастью, скоро мы выберем из этой дыры. Правда? Да, я не неплохо продвинулся по службе. Даже подал заявку на повышение статуса. Как только ее утвердят, мы сразу же перейдем в район класса Б. Yeah. Понятно. Ну что ж, удачи. Да-да-да. нормально сойдет? Ну, у нас. Ага, ничего, закрыто. А я без понятия, куда я иду. Я уже заблудилась во огне очередной раз. Одиннадцатый. Ладно, давайте, короче, на этом закончим. Продолжим уже следующей серии. Я как раз послушаю, что у меня там со звуком получилось, потому что я вам так очень нехило его увеличила. Вот. Послушаю, как там оглушил вас, не оглушила, плохо все или хорошо все. Вот, и буду уже исходить из этого, смотреть, что получится, что не получится, что надо, может потише вам сделаем, может погромче, ладно, короче, вот так разберем. Все, спасибо за то, что были со мной, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, до в следующей серии, всем спасибо, пока-пока.